Здравствуйте, с вами Александр. Сейчас покажу вам район Сельму. Поворачиваюсь окружной дороги на Сельму. На Сельме много строится домов, поэтому я думаю, что будет интересно провести вам обзор. Прокачусь по улицам. Понравится вам это место, не понравится это вам судить. Этот район построили достаточно недавно, раньше там просто были поля. Потом начали строить дома для военных. И как-то так раз-раз расстроились и уже вроде бы как считается чуть ли не центр. Неожиданно как-то так, очень, очень быстро построили район. Вот здесь вот слева лесок, сюда приезжают жарить шашлыки. Ну, я так понимаю, те, кто здесь живет. Здесь есть велодорожки. Можно покататься, побегать. Впереди это уже Сильма. широкая, но здесь не погоняешь, потому что камеры, в принципе, в Калининграде вообще не погоняешь. какие они дома в одном стиле. Я не знаю, может быть это красиво. Деревьев мало, но они посажены, они есть деревья, но они еще не выросли. Сюда пешком до центра где-то минут 30 примерно рынок там можно купить всякую ерунду от одежды до запчастей на машину всякие там э -э лампочки ну все что вот какая-то мелочевка там ко всему там к телефонам к... Ну, как вот я не знаю как что это за рынки такие вот которых вот, все продают то есть там большой торговый центр точнее супермаркет виктория продуктовый и впереди строительный магазин боуцентр боу центр, «Бау -центр» это основной магазин стройматериала в Калининграде, где больше всего выбор есть еще разные там леруа мерлен есть Несколько магазинов Но ну, по он достаточно такой Выбор там неплохой Вот она сельма Вот это вот начиналось с этого сельма С этих домов А те вот, которые мы вначале видели Это уже более-менее новые дома Тоже этот же район сельма Комплекс волейбольный А я сворачиваю с этого района И еду в сторону Улицы Горького На Северную гору Часто встречал, пишут, что вот на Северной горе хорошо жить. Там дома какие-то строятся. Вот покажу людям, что такое Северная гора. Всем пока, с вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.